Здравствуйте, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео я расскажу, как можно выписать человека, который в свое время дал согласие на приватизацию квартиры. Но прежде небольшое отступление, чтобы вы понимали, о чем пойдет речь. Итак, как вы наверное знаете собственник не может выписать из своей квартиры человека, который до приватизации был прописан в этой квартире. И дал свое согласие на приватизацию этой квартиры. Иными словами, как сказано в законе, если человек имел право пользования квартирой и дал свое согласие на приватизацию этой квартиры, то соответственно выписать принудительно собственник не может этого человека из квартиры. Это общее правило, прописанное в Жилищном кодексе и в законе о введении в действие Жилищного кодекса. Однако есть одна возможность изменить это общее правило. Для этого необходимо подписать договор между собственником и лицом которого необходимо выписать из квартиры. Сейчас я вам покажу, на чем основано мое убеждение и каким образом вы это можете сделать. Итак, перед вами жилищный кодекс, в частности, статья 31 жилищного кодекса. Нас интересует пункт 4, в частности, первое предложение пункта 4. Я его выделю, чтобы вы его могли хорошо видеть. Итак, по общему правилу, в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения, право пользования – Данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если оно не установлено соглашением. Это общее правило в жилищном кодексе, которое позволяет собственнику выписать бывшего члена семьи из своей квартиры. Однако из данного правила есть одно исключение. Вы его в данном случае можете увидеть вот здесь. Вот оно выделено. Что это исключение себя представляет? Действие положения части 4 статьи 31 не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жилья указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором. Для того, чтобы точно понять, о чем идет речь, давайте обратимся к первоисточнику непосредственно к той статье, в которой содержится ограничение на выписку. Вот в данном случае перед вами статья 19 Закона о введении в действие жилищного кодекса. В ней говорится, что действие положений части 4 статьи 31 жилищного кодекса не распространяются на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права, использования, равные права пользования этим помещением с лицом его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором. Редактор Возможность обойти данное исключение содержится вот в этой оговорке, если иное не установлено законом или договором. В данном случае мы можем использовать только формулировку или договором. Что нам это дает? Нам это дает возможность заключить между собственником квартиры и лицом, которого вы хотите выписать, договор, который изменит общее правила и исключит возможность, вернее, исключит запрет на выписку лица, которая давала свое согласие на приватизацию какой-либо квартиры. Иными Словами, можно договором изменить установленное общее правило и в договоре прописать то правило, которое нужно вам. Закон, данность в данном случае статья 19, на которую я ссылаюсь, который устанавливает запрет на выписку лица, давшего согласия на приватизацию. Данная статья в себе же содержит возможность изменения данного общего правила. Изменить его можно договором. К сожалению, обойти данное исключение возможно не во всех ситуациях. Оно применимо, как минимум, при наличии обязательных двух условий. Первое. Ваш договор приватизации должен быть датирован не ранее, чем 1 марта 2005 года. То есть, по-русски говоря, вы должны были приватизировать квартиру после 1 марта 2005 года. Если у вас квартира приватизирована до, раньше, до 1 марта 2005 года, то вероятность использовать данную норму, данную статью и использовать договор как форму обхода общего правила устанавливающего запрет на выписку вы не сможете, потому что данные нормы применяются с марта 2005 года. И второй аспект, который тоже необходимо учитывать, поскольку возникает необходимость заключения договора. Договор можно заключить только при наличии обоюдного согласия двух сторон. То есть в любом случае вам с человеком нужно договориться на предмет того, что вы подписываете договор изменяющий общее правило. Это бывает сделать проще, если вы вы заранее не озвучили и никаким образом не продемонстрировали человеку свое намерение выписать принудительно его из квартиры. То есть, если вы подошли к этому вопросу дипломатично и вначале все выяснили, все возможные способы и пути. Только после этого вы уже предлагаете человеку определенный вариант, предлагаете какую-то уступку, и он взамен вам подписывает договор, согласно которому он утрачивает право, вернее, не сохраняет право пользования данной квартирой, даже несмотря на то, что он в свое время давал согласие на приватизацию данной квартиры. Если вы получаете от меня серию писем-подсказок о том, как выписать из квартиры, то в одном из писем я вам направлю... Проект договора, который мы использовали в одном из дел, когда выписывали из квартиры человека, который в свое время давал согласие на приватизацию. Мы использовали данную форму договора и суд принял данный договор как доказательство, изменяющее общее правило и подтверждающее, что человек утратил право пользования квартирой и, соответственно, на этом основании мы выиграли дело и признали его утратившим право пользования квартирой. Данный проект договора будет прикреплен к одному из писем, которые вы получите с одной из подсказок по выписке из квартир. Вот такой вот юридически легитимный способ, который вы можете использовать для того, чтобы преодолеть препятствия принудительной выписки из вашей квартиры. И в завершении я вам хочу рассказать об одном способе, как вы можете... Легко проверять, говорит ли вам ваш консультант, адвокат, юрист, к которому вы обращаетесь правду, либо он вас просто вводит в заблуждение или сам искренне заблуждается. Допустим, вы были на консультацию у юриста и у адвоката, он вам что-то рассказал. Самый оптимальный вариант для того, чтобы не полагаться слепо на мнение одного консультанта, юриста или адвоката, заранее поставьте себе установку, что вы на любой консультации будете спрашивать первоисточники, на которых ваш адвокат либо юрист строит свое мнение и дает вам консультацию. То есть, по-русски говоря, вы будете спрашивать номера, пункты, статей и других нормативных актов, на основании которых адвокат или юрист, который вам дает консультацию, делает свои выводы. Зная данные первоисточника, вы сможете легко проверить сами в течение буквально там 50 минут правду вам говорит адвокат, либо вам просто добросовестно ошибается, либо просто нагло вам врет. Для этого вам понадобится интернет-портал консультант.ру Вбейте в адресную строку и перейдем на данный интернет-портал. Итак, вот перед нами сайт компании Консультант Плюс. Нас интересуют некоммерческие версии. Опускаемся ниже. И вот некоммерческая интернет-версия, консультант плюс начать работу. Как проверить слова юриста или адвоката, я покажу на том примере, который мы разобрали в этом видео, в частности по выписке из квартиры. Итак, то есть мои выводы были основаны на пункте 4 статьи 31 жилищного кодекса и на статье 19 закона о введении в действие жилищного кодекса. То есть нам необходимо начать в данном случае с кодексов. Вот в данном случае мы. Открываем вкладку «Все кодексы». Находим в нем «Жилищный кодекс». Вот перед нами «Жилищный кодекс». Нам необходимо найти статью 31. Самый простой вариант – зайти в «Оглавление». Заходим в «Оглавление» и в поиске «Найти» указываем 31. Вот подсвеченная статья 31. Переходим в нее. Вот перед нами открылась эта статья 31 жилищного кодекса. С ней можно, соответственно, ознакомиться. Нас интересует вот этот пункт 4 данной статьи, где как раз указано то, о чем я вам говорил. Общее правило, предусматривающее возможность выписки из квартиры. Из него же есть исключение. Исключение мы вот в данном случае видим над пунктом 4. Консультант плюс делает что-то вроде справки и дает ссылку на соответствующую статью. Мы можем по ней перейти и попасть точно в то место, куда нам собственно говоря нужно вот статья 19 действие положений части 4 статьи 31 жилищного кодекса не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования таким образом на любой консультации чтобы вам не говорил адвокат юрист либо другой консультант всегда просите чтобы он вам дал первоисточник название закона номер статьи номер пункта если этих законов 20 Значит, пусть он вам 20 этих законов напишет, вы запишите, либо он вам даст номера, даст номера статей, даст номера пунктов. И объяснит, почему он, собственно говоря, считает, что именно его позиция правильная в вашей ситуации. Зная данные первоисточника, на которых адвокат сделал свои выводы, вы сможете сам, самостоятельно проверить и убедиться, насколько профессионально и грамотно вас проконсультировали. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео.